я сюда шла честно скажу ну так ну пойду отучусь так такое было но я для себя очень много я думала что я аппаратный маникюр знаю как бы этот но еще новую страницу аппаратного маникюра я для себя открыла честно спасибо вам большое конечно я очень рада да. что что-то новое и, и не только аппаратный вот френч по-другому совсем вот другую сторону для себя, как делать, покрытие под кутикулу, вот новую технику, что ли, вот открыла для Но себя. Но она быстрее, она бы... быстрее и как бы легче, можно сказать. Да? Да, в прошлой, ну, в прошлой технике я работала, и вот сегодня мы показали, для меня это было очень легко. Вот это вот, без пушера, под кутикулу, вот это покрытие, отлично. это, конечно, плюс. Отлично, <laughs> отлично. Да, кроме фрэнча, хотя я шла на фредче и на аппаратный, а тут еще бонусом покрытие под кутику. Ну, без этого никак. Спасибо большое. Очень рада. Жанна. Я с уравниванием тоже очень довольна. Я хотела уравнивание да? на Вопрос? научиться. Да. Все. Аппаратный университет прям очень понравилось, конечно. Я тоже думала, что все знаю, оказывается, нет. Легче оказывается, можно. Я думаю, на самом деле, всем подходит аппаратный университет, даже если... Ну, по этой технике сделается, оказывается, можно, да.